обстановка стабильная стабильность тоже хорошо врага потихоньку бьем враг потихоньку бежит ну как в целом опасно сейчас опасно хорошо солнце светит птички поют укропа выбьем будет еще лучше каким вооружением они воюют ну, уже, наверное, процентов на 70 натовским вооружением. Все в основном гранатометы все натовского производства, ПЗРК натовские, противотанковые, и танковые установки, и дживелины. Но уже попадают и трофеи, у нас уже есть их вооружение у нас в штате. Но еще не в штате, за штатом, но может быть. Дальше пойдем. Больше будет. Запрещенное вооружение какое то используют. Частенько фосфорные летают бомбы, частенько падают. Прям тут пару дней назад они что-то прям вообще дня три подряд кидали фосфором. Минно-лески разбрасывают. Разбрасывают. Даже вот послушал, как сказать, это дедов своих говорят в Афганистане воевали. В кедах почему? Потому что, когда наступаешь на мину, лепесток отрывает, э, если в берце, то по а если в кроссовке, то ступню отрывает. Поэтому переобулся сразу, как только новости вышли. Как только увидел. Лепестков, да, валяется сейчас много, под ноги надо смотреть постоянно. И помимо лепестков там хватает, на что наступить. Ну вот, тут все чем осложняется продвижение вперед как они все там окапываются окапываются среди мирных э, жителей окапываются между домами э, видно уже четко их ходы сообщения они копают окопы от дома к дому под дома делают подкопы то есть вот, вот это и затрудняет как раз то, что они с окопов могут перебегать в дома в каждом доме, обязательно у них огневая точка. Алле. Алле. Там есть еще. Не плачь, не плачь, не плачь, не плачь. Не плачь, не плачь. Отойди, отойди сюда, сюда, вперед.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 Biri lezzet. Segui taşım, segui taşım. Hem de bu koktör hal konuş, bu konuş. О, твоя собака, Молодой. Молодой. Молодой. Молодой. Молодой. Молодой. Молодой. Молодой. Молодой. Молодой. Молодой. Молодой. Молодой.